Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел вам рассказать на жизненном примере, как легко можно в Москве купить холодное оружие. Я верю, что не только в Москве, а в любом городе России. Вот начнем, пожалуй, смотрите. Коробочка. Многим не её содержимое, но коробочка сама точно известна. Это Смит и Вессон. Если вы приобретали эти ножи, поверьте, не реклама, это а просто на правах. Семилетнего опыта обладания вот этим вот ножом, реальным Смит-инвест, мне его друг подарил на день рождения 23 года, Мне, по-моему, исполнялся роман, привет всем огромный. Смит-инвест это хорошие ножи за свои бабки, поэтому те, те, кому хорошо знакома эта коробка, ребята, вам привет. А содержимое этой коробки у меня вызвало, ну, просто дикий ахуй, когда сегодня произошла вот... Следующая цепочка событий. После работы захожу в торговый центр, в центр Москвы, станция метро Таганская. Поднялся на третий этаж, перекусил в Бургер Кинге. Спускаюсь, смотрю, сувенирная лавка. На сувенирной лавке лежат ножи. Ну, как и все остальные товарищи мои виртуальные, настоящие, живые. Если есть свободное время, все мы, наслаждающиеся нажиманием, подходим и смотрим, а что там вообще лежит Кто там угорает, какое дерьмо сейчас продается, за какие бешеные бабки А кто просто там слюну пускает и дальше идет уже с покупкой или без Я подхожу, охуеваю, выхожу из торгового центра, закуриваю сигарету в мрачных мыслях Ну да, кто интересовался, курить не бросил, каюсь, грешен Обдумываю дальнейший план действий, возвращаюсь. Прошу предоставить мне, напосмотреть, пощупать содержимое этой коробочки. И понимаю, что надо брать. Смотрите, вот этот чек, время покупки сегодня после работы. Кто продавал? О, спорт плюс, вот это вот, о, рога и копыта, адрес. Видите? Там, кто знает район, на третьем этаже Макдональдс, Кинг, вся вот эта вот жральня. А на первом этаже, как заходишь налево, сувенирная лавка. Там всякие там, зажигалки прикольные, рюмки с надписями, там, фляжки. И в том числе ножики. Ну, помимо очевидной запрещенки, которую как бы, все люди, воспитанные моим каналом и моими же коллегами по цеху, точно знают, что есть запрещенка в России относительно ножей. Это выкидухе с длиной клинка более 90 мм и с такой же длиной клинка бабочки. А вот это вот, дорогие друзья, вот в этом, о, рога и копыта приобретенная. Ну, ощущаете? Ну, кто в теме, тот уже ощутил, даже в нужнах. Вот это вот реальное холодное оружие. Да, это голимый Китай. Я больше чем уверен, что если выбить вот этот шпинек, фиксирующий на балдажник, там будет не э, дрещавый хвостовик, который выведет из разряда ХО данное изделие. Уверен, что там внутри все нормально. И нож при поражающем колющем ударе не развалится. И это, ребята, натуральный холодняк. Внимание, вопрос. Какого хуя это изделие и ему подобное свободно продаются в магазинах. С меня, поверьте, ну, во-первых, меня продавец не узнал. Ну, откуда парню, занимающимся продажей просто розничной, всякой ебанины, в том числе и ножиков, в числе остальной сувенирной продукции, ну, откуда ему, как бы, меня в узнать? Тем более, он там был занят половиной дела оформления, там, копания в ноутбуке, выяснение цены этого изделия, потому что на нем даже ценника не было. Думаю, блядь, ну ладно. Какие бы денег оно мне не стоило, я, я решил его взять, не зная, сколько он стоит. Выяснилось, что стоит этот ебанино. Вот 370 рублей, вычеркиваем, там было две позиции. Бензин для зажигалки 370 рублей и этот нож. 1990 рублей. При всем курсе доллара, который, ну, держу пари на оригинальных смит Wesson, по-любому отразился на цене после всех этих перетрубаций, скачков с 30, с 30 до 100, потом обратно. Этот нож, настоящий, породистый, не должен стоить таких денег. Я дю, думаю, не мониторил цены. поправьте меня, если я ошибаюсь, но смытый весны должны стоить подороже. Это раз. Соответственно, держу пари, это голимый Китай. Да, мы знаем все признаки холодного оружия, все признаки, выводящие нож из не холод, нехолодного оружия. Здесь есть э, двусторонний ограничитель, который явно более 5 мм с каждой стороны. И данная травмобезопасная рукоять спокойно ограничит э, свободный ход со руки и обеспечит травмобезопасность руки владельца при нанесении поражающего колющего удара. Да, с этим базара 0. Чистый, породистый, холодня. Насчет породистости я, конечно, сейчас сравнил с своим... Реально породистым. И понял, что это... Холодняк-то натуральный, но китай-галимейший. Ну, хотя бы просто... Вот, не буду сейчас даваться в подробности качества изготовления ножен. Но вот просто, да? Смитн Вессон. Точилка, да? Ну да, поебень. Ну такой только реально китайцы могли сунуть. Но я не верю, что настоящий Смит Вессон будет идти с вот этой вот ебаниной. Это не говоря уже там... Криво нашлепанных велкро. Галимеши, блядь, прострочки, которые, ну, явно пьяные китайцы, там, у которых, блядь, сегодня в песне было. Единственный источник света это, блядь, портрет Мауцудуна в их подвале. Ну и чтобы расставить точки над И есть. Объективно должно было у зрителей сложиться сомнение, а может быть это просто сувенирная продукция, есть возможность прямо сейчас взять и эмпирически сравнить сталь на оригинале и сталь на подозреваемом сувенире. При ударе реющей кромкой о реющую кромку я это сделаю ближе к обуху, ну потому что мне оригинальное изделие жалко, а этот ну, по большому счету... Не должен я его жалеть, потому что по-хорошему должен выкинуть. Тем не менее, что даст удары режущей кромки о режущую кромку, помимо очевидного повреждения двух изделий? Во-первых, пожалуйста, ребята, этого не делайте. Сейчас я выясняю относительную прочность стали двух конкретных изделий. Если подозрение на сувенирность вот этого дерьма, Подтвердятся. Здесь будет большой замин. И, грубо говоря, вопрос исчерпан. Возможно, вы даже смотрите это видео только потому, что замины здесь будут примерно одинаковые. Смотрим. Так, как это показать-то? Если бы тут была значительная разница в прочности стали... По любому параметру. Rockwell там не Роквелл. Их там несколько. видеоматериала обработки. Вам в помощь. Здесь были бы разные замены. Но они визуально одинаковые. Поэтому в подозрение на сувенирность этот нож просто снимается. Реальный холодняк. Я... Получаю коробку, думаю, ладно, бог бы с ним. Вот чисто поржая спрашиваю, а сертификат-то вообще есть? Потому что вот это даже вот, даже вот этой бумажки не было. Слушай, есть сертификат? Сейчас порой посмотрю. Ну, давайте, ладно, не будем строги к парню, который ни хера не понимает э, в вопросе нашем, на котором мы собаку съели в этой матчасти. Бог бы с ним дает вот эту вот бумажечку, видимо, наибо... наименее палевная из всех, что смог открыть. А там обычные наборы китайских сертификатов, там маленькие скомканные бумажки. Нет, короче, вообще не отсюда. Ремарка, знаете, какая... Ну, на, на сам, сам впишешь там потом, если что... Ну, ладно, бог с тобой, покерфейс выдержал. И как-то поехал домой, думая, как я буду отмазываться, если меня менты вот примут сейчас. Предъявляй к парню этому какие-то претензии, или там его переучивать, на что этот продаван влияет. Сдавать его идти? Да, блядь, только мусорам, вот именно мусорам, не ментам, не полицейским подчеркиваю, мусорам, которые за него зацепятся ради палки, из парня душу вытряхнут, или бабки. Вот только ради этого можно было бы, конечно, затевать кипиш, самому там свидетелям таскаться и все остальное. Но если это глобально проблемы не изменит, ну, парни, а нахуя мне это? Я уже переборол однажды э, гражданский такой порыв, когда ситуации в моем ЖЖ, которые я сто лет не веду, но они все еще как бы в текстовые варианты можно найти. Как я реально один, как Дон боролся с ветряными мельницами по этой теме легальных смесей до того, как это стало мейнстримом и тесака это попсил. Я этих гандонов, которые раздавали листовки с рекламой, я их брал за шкирдон, заставлял выбрасывать. И там до драк, слава богу, не доходило. Но одному пидорасу, даже маме позвонил в его присутствии, сообщил, что чем сыночек занимается. Они потом идейными стали, они потом выучили, что это не является нарушением закона. Менты руками разводили. Да, ладно, это как бы дело житейское, все, законодательный запрет. Ввели на легальные смеси, эти так называемые. Потом вообще отошли от темы, что там должен быть соответствие какому-то определенному химсоставу, все в одну кучу загребли. Супер, клево, здорово! Что победили, как бы на этом уровне легальные смеси. Великолепно. А с ножами-то что делать? Закон, имеющийся закон об оружии, он не то что не работает, но на него хуй все клали. Это не, не, не берем сейчас, откуда взялся этот Китай. Потому что вопросы к таможенникам, это тема вообще отдельного разговора. Какого хера эта вся поебень пролазит через границу? Когда есть четкий запрет закона об оружии наоборот оборот изделий, четко соответствующих определенным нормам, параметрам. Длина клинка, допустим, для бабочек и кедушек. Так это, сука, вообще вот, вот это вот реальный холодняк. Ну, вообще должен продаваться по Рохе в специализированных магазинах. И на нем должен быть номер. Но его нету. Ну, это... Ладно, что-то я завелся. Хотите холодняк такого же форм-фактора, но чтобы ничего конкретно не, там, не нарушал. Вот. вот. Вот такие, ребят, ножи можно покупать. Вот это вот сувенирное изделие. Длина клинка менее 90 мм. И рукоять менее 7 см. Вот, вот этот кабар USMC... Можно брать в руки и в магазины. А вот это вот я вас очень прошу просто. Если заметите и у вас будет возможность приобрести, ну, обходите стороной. Не стоит оно того, чтобы вы дальше по жизни со статьей пошли. Я сегодня это сделал целенаправленно, сознательно. Я, блядь, пока ехал в метро, я продумывал варианты, блин. А что мне вообще сказать ментам-то, если вдруг остановят? Они же по сути это будут правы, и я там задолбаюсь от, отмазываться. Типа я блогер там, я в образовательных целях, вся фигня, ехал вообще сдавать вам. Вот, чек на руках, там все дела, коробочка, да это же не ношение, это вообще транспортировка. Вот. Ладно. Я что вообще хотел этим всем монологом-то донести до вас, во-первых, огромная просьба всем ребятам, которые обращаются ко мне, Вадим, блядь, смотрел кучу твоих видео, все классно говоришь, подскажи, пожалуйста, а вот это нож холодное оружие или нет? И присылаю там фотографию своего очередного китайского складничка. Самый часто используемый мной ответ сейчас в личных сообщениях. Цитирую, я снял достаточно видео, чтобы ты в этом вопросе мог сам разобраться. Поэтому, дорогие друзья, ебаный в рот, наконец-то уже разберитесь, что есть холодное оружие, что не холодное, как их отличить, по каким признакам. Вы мне сэкономите кучу времени и не скрою нервов. Потому что душа за вас, особенно малолетних, несознательных товарищей, до 18 лет болит, а каждый раз одно и то же вам писать, честно, уже заебло. По-прежнему буду это делать, по-прежнему буду рад получать сообщения. ой, блеск, парень, вот я тебя, сука, запомнил, ты красавчик. Пишет мне утром очередной молодой парень, Вадим, Подскажи это, вот холодное оружие или нет? Смотрел твои видео, даже законспектировал, но все равно не доходит. Вот по какому признаку? Я что-то в течение дня не отвечал на сообщение, вечером захожу. Все, спасибо, не надо, сам разобрался. Бля, братан, красавчик, молодец. Очень хочу, чтобы вот таких разобравшихся самостоятельно было среди вас побольше. Коллегам по цеху, Ножевые братья Ютуба, я понимаю, мы сейчас за... просто на задворках, ниже плинтуса Ютуба по просматриваемости, По популярности, не в популярности дела. Сейчас, кто не знает, зайдите, зайдите как-нибудь в топ Ютуба, увидите, какой шлак там вообще рулит, какие миллионы просмотров там собирают очередные долбоебы, скидывающие арбуз обмотанный обмотанные изоленты. Всякие китай бугагашеньки а, Что хотел сказать? Ребят, давайте вот те, все, кто в теме, попробуем а, обсудить точечно на своих ресурсах вопрос, может быть, вдруг кто-нибудь заметит и обратит внимание на проблему. Мое личное мнение. Закон об оружии реально нужно модифицировать и убирать оттуда нахуй ассоциацию ножа с холодным оружием. Термин холодное оружие может оставаться для Метаемого оружия, сабель, секир, шпак, шпал, там что угодно. Но ножи, по-моему, из определения холодного оружия, без какого-либо даже намека на увеличение статистики применения их в криминальных сводках, частоты упоминания ножей как средства превышения самообороны, убийства и все такое. Я уверен, что от того, что ножи перестанут ассоциироваться к холодным оружием, просто на уровне термина, преступность не скаканет, а сколько геморроя просто будет нивелировано на уровне, ну вот просто зачатка. Я видел, как парень превышал необходимые нормы самообороны с апинелькой. Сколько мужья, жен и... Наоборот, жены, мужей, алкоголиков на кухне режут обычными кухонными ножами. Но не было еще ни разу так, чтобы вот на месте преступления засветилась какая-нибудь спайдырка или колстиловец. Искренне верю, что реально можно модифицировать закон, если на это обратят внимание. Либо депутаты вот от нас созыва, сука, мы вас выбирали, давайте отрабатывать, а! Или какие-нибудь правозащитники, типа, право на оружие, да, бьются, как мухи, головой о стенку. Ну, может быть, и у них что-то получится. Ну, это реально, ребят. Это поебень продается. это поебень может купить любой школьник. Не только в Москве, в центре, по адресу, который я указал. Это происходит в любом магазине охота и рыбалка. Ну, может быть. Я сейчас очень грубую, цитату, не цитату, сравнение проведу. Но может быть, если нельзя победить безобразие, его как-то возглавить. Проституцию нельзя победить. Древнейшая профессия. Ну, есть опыт поганой Европы, где взяли и легализовали еще налоги. Эти труженицы платят. У нас они как бы вообще на уровне рабов. Не, не, я не призываю сейчас как бы на сторону Поганой Европы равняться. Упаси Боже! Но как бы, давайте учиться у лучших и как бы, начнем с себя, не обязательно что-то передирать, может быть какая-нибудь инициатива возникнет. Не берем пиндоский опыт, где там, ну, конечно, от штата к штату, но где-то, блин, там, стволы. по Рублю ведро на развес, каждая бабка на лавочке продает, условно, утрируем, ну, а где-то они реально запрещены, да. Так вот, э, вот эту вот проблему очень хочу, чтобы она сейчас начала обсуждаться и обсуждалась, обсуждалась, обсуждалась, сука, пока не дойдет до тех, кто принимает решение. Есть куча экспертов, которые могут э, принять участие, призывая их, чтобы... Как бы, ну, ладно, вообще, мечта идиота, но чтобы до федеральных каналов дошло. Потому что та ебанина, которая иной раз... Причем каждый год, вот если где-то проскакивает новостной повод о том, что предложили ужесточить ношение холодного оружия, там да, вот какая-нибудь очередная законодательная инициатива, ну, во-первых, знать, где-то происходит реально какой-то глобальный тотальный пиздец, от которого вас привлекает внимание, это раз. А во-вторых, вот эта вот спекуляция на теме холодного оружия со стороны даунов, не разбирающихся в матчасти, реально бесит. Видишь, пидорасы, блядь, вот о таких вещах говорят, давайте ужесточим, давайте ужесточим. Как будто они продаются на каждом углу. Ой. А ведь они реально продаются на каждом углу. Но только это Китай, голимый, завезенный, хер знает как прошедший таможню, который продается дебилом. Ладно, братан, ты уж извини меня, ну ты реально дебил. Я не стал уж тебя сдавать или как-то тебя нравоучивать. Потому что вряд ли от твоего решения что-то поменяется. Или там, если ты стукнешь работодателю, или там ментам пойдешь, дашь. Мало чего изменится. Ну, блять. Проблема существует. Мы на ней, сука, собаку съели, ее устраняя. Она вот она. Вот. Ладно, заканчиваем лирический разговор. Давайте обсудим это в комментариях. Ну и что там, пацаны, на живой YouTube. Присоединяйтесь. Давайте. До новых встреч.